Производим ремонт замка зажигания на месте. Сразу декодируем ключ. Будем пилить новый. Сейчас что компьютер нам покажет. Все, ключ отдекодировали. Сейчас будем нарезать. Напилили новый, напилили новый ключ. Разобрали замок зажигания. А лучше с гладкой фанерой. Погрязнее дайте. И вот сейчас будем разбирать замок. Что сделать в такие условия. Вот поменяли все пластинки. Условия конечно не очень у нас. Сейчас будем собирать замок все замок починили сейчас будем устанавливать